Всем привет! В эфире универ а в студии Диана Желенкова. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В КФУ стартовал Кубок университета по мини-футболу. Выборы президента Соединенных Штатов Америки. Как они повлияют на российскую экономику, разберемся в нашем сюжете. В Казанском университете стартовал Кубок университета по мини-футболу. Поскольку матчи проходят без зрителей, наш телеканал наладил прямые трансляции состязаний. Подробности далее. 1 ноября в Казанском университете стартовал Кубок университета по мини-футболу. В этом году принимать участие будут 16 команд со всего вуза. Все они студенты различных факультетов. Традиционно соревнования проходят на площадке Уникса. Однако в этот раз все игры пройдут без зрителей в зале. Было принято администрацией университета, а также студентами, которые хотят все-таки играть, показать себя. Было принято решение о проведении этого кубка. Да, есть ограничительные меры, умы, то есть игры проходят без зрителей, соблюдаются все санитарные нормы. По словам организаторов, студенты даже на самоизоляции находили время для тренировок. Однако основные нагрузки у них начались после начала учебного года. Ребята получили возможность тренироваться, работа не останавливалась, то есть как только студенты вышли в сентябре у нас, так и, собственно, начался тренировочный процесс. Несмотря на то, что зрителей на трибунах в этом году нет, любой желающий может посмотреть состязание. Специально для этого телеканал Универ ТВ транслирует матчи в прямом эфире и в аккаунтах социальных сетей. Раньше по спорту особо ни сюжетов, ни трансляций не было, но три года назад мы решили сделать... Такой формат, что все матчи Кубка будут проходить не в два дня, как это раньше было, а на протяжении двух-трех месяцев. И все эти матчи будут под прямую трансляцию, чтобы все студенты, все игроки могли спокойно посмотреть этот матч. Расписание трансляции, а также более подробную информацию можно найти на сайте КФУ. Лев Диденко, Глета Басова, Универ, Ньюс. Европа начинает закрываться на так называемые локдауны.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 карантинные меры в самой Европе прямого отношения на экономику России иметь не будут. Но если мы, например, скажем, что аналогичные меры будут введены у нас, то, конечно же, это можно ретранслировать и экономику России. Россия относится как раз к той группе государств, которая, которая смогла достаточно эффективно приспособиться к условиям коронавируса. Сейчас вот ситуация, конечно, очень острая, но, опять же, система... Координация к ко системе регулирования, которая действует в России, она, конечно, позволяет надеяться, что вот эта ситуация будет каким-то образом урегулирована лучше, чем в тех странах, где это все пущено на самочек. Валерия Кожевникова, Диана Желенкова, Универ News. Что будет с российской экономикой? Как повлияет победа Байдена на выборах президента США на мировую финансовую систему?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 Полезные ископаемые и запасы планеты Земля не бесконечны. В том числе имеют свойство истощаться и почвенные ресурсы. Поэтому же сейчас ученые начинают искать выход из сложившейся ситуации. На помощь могут прийти ресурсы Марса. Но пригодна ли почва этой планеты для роста земных растений? Подробнее в нашем сюжете. Наиболее актуальной проблемой в сфере природопользования и сельского хозяйства является эрозия, то есть истощение почвы. Почва, которая очень активно используется в сельском хозяйстве, постепенно выходит из оборота и становится непригодной для посева растений на длительный промежуток времени. Иногда процесс восстановления почвы может занимать десятки и даже сотни лет. Ученые активно борются с этой проблемой. Сейчас ведутся исследования марсианского грунта. Но возможно ли реально адаптировать почву Марса для земных растений? Мы можем сделать из искусственного субстрата что-то очень похожее на почву. При этом она будет плодородной, на ней будут расти растения, но тем не менее это все равно немножко не настоящая почва. Настоящая почва, она сформирована эволюционно под действием там, факторов почвообразования, это климата, времени рельефа, живых организмов которые в конце концов сформировали вот этот вот питательный получается, сам питатель для растений ⁇ субстрат ⁇ Американские ученые проанализировали состав марсианского грунта и выяснили, что несмотря на сухость и твердость марсианской породы, в ней содержатся все необходимые вещества для нормального функционирования растений. Однако наличие питательных для растений веществ в марсианской земле еще не означает, что растения все-таки смогут ими питаться. Другие элементы могут даже в небольших количествах оказаться очень ягдовитыми. Допустим, какие-нибудь перхлораты не дадут растениям развиваться нормально. Возможно, на Марсе существуют необходимые элементы для питания растений, но в ближайшем будущем марсианская Земля все еще остается недоступной для традиционного сельского хозяйства. Наиболее необходимыми элементами питания для растений это является азот, фосфор, калий, ряд макро- и микроэлементов, магний, кальций, медь, кобальт, целый ряд элементов. В безжизненных субстратах, ну, допустим, в тех же марсианских грутах, возможно, возможно, что они есть. Диана Жлинкова, Федоси Ершова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Не хочу показаться самодовольным, но я лучший ботаник на этой планете. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!